Тихо, снимай на камере. На камере снимаю. Какой ты на камере. Как все просто. Это страшились. 2 ноль два ноль два. Синий весь. Морда Тихо. Морда фиолетовый. Я снимаю, у меня красные точки. Вот, если красный, то значит сниматься. Я не снимать длинное видео, э, фотоаппарат отнимает очень много памяти. Выключу. Выключу. И злодейство кончается. Я вампир-мама. А это вампир Троса. А это вампир-каспер. Я вампир-дроза. Страшненький какой. А я как вам? Красивая. Вот папа-вампир. Мам, вампир? Вот, вот, вот, вот, вот. Я кольчая уже